Добрый день, друзья! Сегодня мы затронем очень важную тему здоровья, очень животрепещущую, актуальную для многих из нас. Это тема болезни печени. Но начнем мы не с цироза, а с предшествующих заболеваний с гепатитов гепатиты b С, вот, которые переходят если их не, ну, не заниматься ими не лечить они переходят в цирроз печени либо в рак печени что еще хуже вот. к сожалению заразиться гепатитам можно практически пойти в парикмахерскую или там к стоматологу или еще куда-то вот и получить это заболевание чем чем они опасны более опасны чем какие-то другие протекают они вначале без симптом особенно гепатит С. То есть, об, обнаруживается если периодически не сдавать там раз в год хотя бы анализы не проверяться то можно уже узнать то что он есть гепатит c вот как у меня было уже когда развился хронический цирр... ну, цирроз уже в такой в активной форме был вот. уже сформированный потому что печень не болит ощущается иногда когда переешь тяжесть но это практически все же вы испытываете такое то есть изначально и детей нужно учить начинать нужно с лишней гигиены то есть помыть руки перед едой обязательно помыть овощи фрукты Сейчас пища очень бывает некачественная. Рыба. Вот у нас у Волги буквально вот на днях рыбаки рыбу поймали. Вроде с виду здоровые. Стали разрезать. Она там из нее черви полезли. То есть рыба, рыба в реках зараж, зараж, заражена. Есть, ну, это другая тема. Поэтому. Пищу нужно должна проходить либо термообработку хорошую там ну если уже заболевание у вас серьезно то на пару желательно готовить паровую пищу там либо отварную вот но если жарить то есть вы же знаете что ужарная пища основные канцерогены все вот эти убийственные вещества они находятся в корке даже я недавно узнал любимые мною сырники оказывается тоже вредно если их немножко посильнее пережарить То есть вот эта корочка очень опасно даже сырники нужно жарить так слегка чтобы они подрумянились вот. Ну вы, вы сами знаете, как лучше готовить, то что выбрать для себя, что вам более по, по душе, скажем. Вот. А, вот, периодически нужно проверяться. Просто сходите, сдайте анализы. Там, по мере возможности два раза в год, ну или хотя бы раз в год, а, нужно, нужно организм твой проверять. Чтобы не запустить все болезни. Причем ходить нужно в хорошие больницы. Вот, И вот у нас в Нижнем Новгороде это вот я лично посещаю Приволжский окружной медицинский центр. Это бывшая водная больница. Вот. То есть больница очень сильная, очень такая продвинутая. И что мне больше всего нравится, там не разводят на деньги как у нас принято в коммерческих вот э, таких вот не очень порядочных больницах хотя с громкими названиями вот, не успеешь зайти ну вы, вы знаете то есть об этом говорить я думаю времени не будем на это тратить сходите в хорошую больницу найдите у себя там где-то сдайте анализы э, печеночные печеночные ну и по другим органам тоже нужно проверяться сердце, поджелудочная, щитовидка, там все что вот. по гепатиту. Если у вас уже гепатит есть, сейчас есть различные лекарства. Раньше интерфероны лечили, но очень тяжело, даже гепатит c процент вылечения был довольно небольшой, там 70, по-моему, 60. Ну, в разных от разной степени, от организма зависит, от, от какой-то степени там со, само, самих интерферонов, но очень сильные побочные эффекты. То есть я вот в больнице видел, как люди проходят этот курс интерферонами, тяжело-тяжело. Ну, с моим вот заболеванием, с моими болезнями, мне врачи сразу сказали, мне нельзя это делать. Вот. но сейчас есть здесь другие в пределах 60 тысяч где-то если я не ошибаюсь есть хорошее лекарство, которое ну, и гепатит вылечивают в большом в большой процент излеченных опять же у меня вот знакомые есть, которые прошли этот курс и вылечились вот. Если это не лечить, то не удивляйтесь, что через какое-то время у вас вы обнаружите, что у вас цирроз печени. Либо хуже того рак. Вот. Что? Что нужно? При лечении. То есть помимо естественно лекарств, печени не нужно нельзя перегружать. То есть, Перегружать, как вы, вы сами все прекрасно знаете, поехали на шашлыки, отдохнули, погуляли. Кто-то там принял немножко лишнего на грудь, наелись мясо шашлыков, там еще чего-то. Вот. Естественно, потом тяжесть под подребири. Представляете, какой удар это по печени? это конечно перегрузка то есть если вы если уж так случилось ну там те же праздники новогодние праздники тоже погуляют народ праздника живота устраивает нужно потом разгружаться то есть, печень нужно давать отдыхать не нужно ее там насиловать каким-то даже на легких стадиях может быть и лекарства не надо пока печень у вас не совсем загублена она справляется сама ей просто не нужно мешать, помогите ей, помогите просто легкая пища, диета, порции такие минимальные, как вот у нас нелюбимая мной Елена Малышева гайд у нее в передаче, то есть с горсть, съели, съели чего то такого легкого, не мясного желательно там Птицу, рыбу нежирную можно, потому что белки нужны при печени. Нельзя, есть При тяжелом уже заболевании нельзя голодать. У нас распространено сейчас лечебное голодание. При болезни печени это категорически запрещено, потому что печени и так не хватает организм ну, витаминов и полезных веществ. А если вы в голодании просто добьете себя? Легкая пищи, я еще раз повторюсь, понемножку масла желательно, вот, жиры нужны, нужны, точно. Ну, жиры желательно заменить, там, растить, в смысле, животные, растительные там масло, там оливковые, подсолнечное, какое-то еще. Вот белки те же то есть вот, есть орехи фасоль гороховые какие-то бобовые то есть выберите что вам подходит что вы сами ваш организм требует то есть слушайте организм организм вам подскажет что он хочет что ему по душе как бы вот какие-то травки травки обязательно надо там фи фитотерапии вот эту Народную вот. Можно вылечить все Практически все, даже рак вылечивается Я уже немножко отвлекусь от темы От темы печени вот. Было бы желание И ну, если человек... Мы же почему так страдаем при этих болезнях? От нашего незнания медицине нашему государству к сожалению здоровые мы не нужны не буду я затрагивать эту тему больную вот. Медицина на нас просто зарабатывает опять же вы сами все прекрасно знаете В больницу пришел здоровый с насморком ушел Весь больной, куча лекарств, куча таблеток на, на выписали Потому что это бизнес На в, в, таблетках, на этих, на лекарствах Это один из самых прибыльных бизнесов Вы посмотрите, аптеки в, вот, в больших городах, да и маленьких На каждом углу, и везде стоят очереди вот. Потому что наша медицина нас так и лечит Они нас не лечат, они калечат все лекарства, там огромные побочные действия. Читайте же вы, я надеюсь, когда принимаете какие-то лекарства, вот. побочку. Mm. Поэтому, поэтому старайтесь не доводить до тяжелых последствий, когда уже без присутствия врачей уже практически невозможно спастись. Вот. Я вот в больнице раз в год, иногда и два, когда вот тяжелое обострение, но сейчас я вроде для себя уже выработал как бы образ жизни, стиль жизни, питание, вот, которое помогает мне. Вот и живу такой активной жизнью. Я дам ссылочки будут внизу там где я покупаю травки там всякие вот полезные там разные магазины посмотрите выберите что вам подходит что можете мне написать я подскажу какие травки для чего нужны вот. в дальнейших наших встречах я уже более конкретно буду останавливаться вот на именно на циррозе печени на таких ну, углубленно как бы поговорим вот. еще там панкреатит То есть, ну для при болезнях печени организм поражается практически весь грязная кровь то есть это и поджелудочный поражается, и все остальные органы. Вот. Бытует мнение, то что цироз это только у алкоголиков. Это в корне неверно. Вот. Основная причина цирозов это вот именно гепатиты. Гепатит В, гепатит С. В большей частности, конечно, гепатит С. Вот. Лекарственные гепатиты есть. Там есть о, при застое желчи, то есть это опять неправильное питание, ну и другие разные факторы ведут к, заст к застою желчи, вот. при болезнях сердца, при сахарном диабете, а, там давление повышенное, застой крови в организме, естественно застой крови в печени, опять же это ведет, для печени это убийственно. Это тоже ведет, может привести к тому же церозу. Вот. Поэтому следите, старайтесь за собой следить повнимательнее, пожалуйста. Вот и поддерживайте себя. Вот. Про гигиену я уже говорил. Очень вас прошу, следите за чистотой. Особенно детям, дети маленькие, поиграли где-то там, побегали, хватает все подряд, вот, чтобы они вот этими ручками грязными ничего не, не ели. Вот. Ну и соответственно с улицы тоже там фрукты, овощи из магазина принесли, ну пом помыли обязательно все, чтобы какую-нибудь заразу не подхватить. вот. скоро я выложу видео про царский скид вот поеду То есть мне очень помог я расскажу там что именно в этом в этом святом месте как как я туда попал как помогло мне там очень помогло я приехал с болячкой туда свояк был со мной еще Ну он такой неверующий тоже Потом позвонил, а у него нога волочилась, защемление нерва. Вот, и нога, кто-то из вас, если знает, что это такое, ужасные боли. проблем такая большая. Вот вот мы просто побыли на камушках, подумали, на камушке Серафима Саровского. каждый о своем, там подумали, кто-то помолился. Хотя молитву, вот, к сожалению моему грешен я конечно молитв я знаю мало Это основные только ну так просто пообщались как говорят наши вот священники святые откройте Богу душу просто впустите Господа в душу свою неважно христианин вы мусульманин иудеи или еще кто то без разницы какая вера Откройте душу Господу, впустите в себя его. Вот. И общайтесь. Не обязательно в церковь ходите. Ну вот у нас в православных, конечно, нужно там посещаться, исповедоваться. Но я стараюсь ходить в церковь, честно говоря. Может быть, это и неправильно. То есть как можно реже? Только вот на исповедь. Потому что это необходимые такие вот вещи. Не могу я находиться в большом. Нет, в церковь, в церковь я себя чувствую очень хорошо, очень комфортно. Но в большом скоплении народа, там, я не знаю почему. Энергетика, может быть, там какая-то нехорошая или что-то еще. Вот. Ну и где-то батюшки тоже не очень по душе приходится. Церковь там, где два человека собрались, уже церковь, как говорится. Ну, я сам, я сам своими словами беседую, разговариваю с Господом, как-то вот общаюсь, молюсь, конечно. Но это тоже очень сильно помогает. То есть без веры, без веры, без веры в Бога, без веры в исцелению свое, без веры в свет это будущее нашего здоровья, даже вера в выздоровление. Это обязательно должно присутствовать в жизни. Вот. Надо верить. Вот так вот, таким образом. Вот. Но на этом, наверное, сегодня мы попрощаемся. Это был такой как бы вводной встреча, общая. Вот. Дальше будем более, более конкретно разбирать уже и печени, поджелудочные, другие болячки, потому что я все это на себе... Прожил, пережил, то есть я уже говорил, я больше 20 лет назад у меня поставили диагноз сформированный цирроз печени. Вот я живу и, ну, вы сами видите в каком состоянии. То есть я не приклон к постели, хотя на инвалидности бывает, бывает так, что там два-три дня вообще с кровати поняться не могу. Интоксикация. Вот. Ну я опять же я уже научился заранее предупреждать это все не доводить до обострения вот. Ну все всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал кому интересно кому актуально здоровье подписывайтесь ставьте лайки там колокольчики все поддержите канал если вам интересно буду очень признателен вот. и спрашивайте что что нужно что у вас болит там что как-то хотите вот. вот ну всего хорошего друзья